Но лучше все же этим заниматься со следующей недели. А на этой можно подготавливать фундамент. Благоприятное время для интенсивных любовных отношений и романтики. Однако для оформления официальных союзов лучше выбрать более подходящее время. Примерно в середине июля. Нептун стационарный с 30 июня переходит в ретро-движение до 1 декабря. Влияние смены фаз движения Нептуна ощутят люди с нарушениями водного обмена в организме. Может ухудшиться состояние больных почечными заболеваниями, гипертонической болезнью, сахарным диабетом. Следует соблюдать осторожность в отношении лекарств, алкоголя, а также на воде. Далее по дням недели. 28 июня, понедельник. Начинается с периода Луны без курса в Водолее до 20:52 по киевскому времени, после чего Луна переходит в знак Рыбы. Холстой ход или Луна без курса – это время, когда она при движении от одного знака Зодиака к другому не создает никаких взаимодействий с другими планетами.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 Даже в том, что мы склонны считать очевидным. Такое стечение обстоятельств чревато нежелательными последствиями, и поэтому принимать важные решения во время Луны без курса крайне опасно. Также в периоды холостой Луны ухудшается память, резко падает внимательность, наблюдаются внезапные перепады настроения. В этот день лучше отдохнуть. В Украине, кстати, официальный выходной день Конституции. Постарайтесь не планировать на понедельник важных дел. Не стоит запускать новые проекты, совершать крупные покупки, заключать сделки и принимать судьбоносные решения. Однако можно ставить точку в тех вопросах, которые тянутся уже давно. Поскольку время Луны без курса наполнено тревогой, Стоит приключиться на свои внутренние ощущения и расслабиться. Очень важно отвлечься от негативных эмоций и заняться обычными повседневными делами. Также Луна без курса – весьма удачное время для уединения и самоанализа. Более того, Луна в Водолее этому способствует. 29 июня, вторник. Убывающая Луна в Рыбах соединяется с ретро-Юпитером и строит гармоничный аспект с Солнцем. И Нептун все еще стационарный, с поворотом в ретро. В этот день ощущается эмоциональный подъем, устойчивость к переживаниям. У большинства присутствует состояние бодрости духа и физической выносливости. Может сложиться удачная обстановка для решения вопросов с недвижимостью, ремонтом. Удается устранить внутренние проблемы фирмы. Хороший день для общения с любимым человеком, с родными и близкими, а также для семейных вечеров встреч со старыми друзьями, для улучшения взаимоотношений с детьми. Люди в этот день бессознательно склонны к гармонии, поэтому можно достичь лучшего в отношениях. 30 июня. Среда. Убывающая луна в рыбах строит напряженный аспект с Меркурием, соединяется с ретро-Нептуном. У многих усиливается интуиция. решению важных вопросов может помочь подсознание. Но следует опасаться обмана, особенно со стороны женщин. В этот день многие склонны углубляться в мечты, витать в облаках. Будьте готовы к тому, что некоторые обстоятельства дня окажутся для вас непонятными, нелогичными, а информация недоступна или искаженной. Не торопитесь принимать решения. Лучше вообще отложить дела. Обостряются психические процессы. У людей имеющих проблемы со здоровьем ухудшается состояние появляется склонность к злоупотреблению спиртным и другими средствами меняющими сознание появляются тенденции недооценивать или переоценивать свои ощущения обследования проведенные в этот день скорее всего не дадут истинной картины тем не менее если вы уверены в в себе, в своих отношениях. Вы можете использовать этот день для гармонизации взаимоотношений, для проникновенных бесед, совместного участия в различных мероприятиях. В этом случае душевное единство вы сохраните надолго как вы понимаете результаты этого дня зависят от состояния душевного здоровья того или иного человека период луны без курса начинается в 2038 по киевскому времени и заканчивается 1 июля в 422 после чего приходит в знак овна вечером можно успешно завершить начатые накануне или давно заброшенные дела 1 июля четверг Убывающая Луна в Овне, Марс в оппозиции с ретро-Сатурном, а 4 июля в квадратуре с Ураном. То есть с 1 по 4 июля, сложные дни, сформировалась напряженная конфигурация фиксированный Тау-квадрат с Ураном на вершине. Она дает высокую степень мотивации и является двигателем, вызывающим у людей большую внутреннюю напряженность или стресс. Кроме того, проявляется через неблагоприятные внешние обстоятельства и препятствия – который подталкивает к действию и необходимости что-то менять в своей жизни. Более подробно о потенциале этого дня и об этом напряженном периоде я рассказывала в астрологическом прогнозе на июль. Ссылка в закрепленном комментарии. Посмотрите, пожалуйста, вы узнаете много интересного и полезного. Уважаемые дорогие зрители, если нужна индивидуальная консультация, если что-то происходит, то, что вызывает тревогу, Обращайтесь в контакты на главной странице и под видео. чтобы не произошло, не впадайте в отчаяние, астрологически можно рассмотреть любую ситуацию и найти выход. 2 июля, пятница. Убывающая Луна в Овне в гармоничном аспекте с Меркурием. Чувствуется поддержка управителя Марса, который движется по Льву, но при этом ощущается напряжение с Солнцем, что дает конфликт сознания и подсознания старайтесь избегать противоречивых двусмысленных ситуаций особенно с представителями противоположного пола а также с родителями так как разлад сознательной и чувственной сфер может способствовать формированию внутренних блоков а в будущем это затруднит семейные взаимоотношения аспекты дня сложные в психологическом плане так как деление мужчин и женщин на два враждебных лагеря в результате может привести к отсутствию взаимопонимания и гармонии в отношениях а все это создает трудности связанные с достижениями в социальной сфере которую символизирует солнце и в семейной символизирует луна поэтому сильные энергии дня помогут в физической работе в проявлении инициативы способствуют профессиональным делам а также активному отдыху. А вот для душевных, чувственных отношений день неблагоприятен. 3 июля, суббота. Убывающая Луна в Овне до 15.28, в напряженном аспекте с Ретро-Плутоном, после чего переходит знак Тельца. Период Луны без курса с 7.13 до 15.28. Марс в сходящейся квадратуре с Ураном, точный аспект 4 июля. Не планируйте важных дел на сегодня, по крайней мере до половины четвертого по киевскому времени. В этот период события вряд ли пойдут гладко. Техника начнет работать с перебоями или ломаться, вызывая остановки в работе. Увеличивается вероятность аварий, различных ДТП. Пробки на дорогах будут способствовать напрасной потере времени. Из-за невнимательности может возникнуть пожар или короткое замыкание в сети, а также другие несчастные случаи в доме. При приготовлении еды необходимо соблюдать осторожность, поскольку вероятны порезы ножом или другими острыми предметами. Ожоги при контакте с плитой или духовкой. Следите за приготовлением пищи, она может подгореть. Но несмотря на все эти неприятности и раздражения, этот день можно использовать с перспективой на будущее. То есть спустя некоторое время, оглянувшись назад, вы поймете что многое вам удалось именно благодаря препятствиям, которые пришлось преодолеть. 4 июля. Воскресенье. Убывающая Луна в Тельце в соединении с Ураном, в напряженных аспектах с Сатурном, Венерой и Марсом. В этот день многие люди, а также домашние животные, совершенно неуправляемы, непредсказуемы, эмоционально взвинчены, наблюдается резкая смена настроения. Усиливается потребность в свободе, желание оградить себя от обязательств. Существует опасность при работе с электричеством. В личных отношениях присутствует напряжение, некоторым хочется новизны. Вообще во всем трудно достичь согласия и компромисса. Внезапные события в семейной жизни, в личных отношениях негативно отражаются на профессиональных делах. Взаимоотношения с партнерами, а также с людьми старшего возраста складываются непредсказуемо. Велика вероятность понести финансовые потери, убытки. Лучше не планировать на этот день онлайн-мероприятий, вебинаров. Чаще, чем обычно, происходят сбои в сети интернет, возникают проблемы с техникой и оборудованием. Соблюдайте осторожность при пользовании электроприборами и электроникой.